Рубин Уфа одна из главных вывесок 30-го тура российской премьер-лиги. Именно эти команды решали между собой, кто останется в стыковых матчах в российской премьер-лиги, а кто напрямую отправится в футбольную национальную лигу. На самом главном матче для казанской команды побывал также и наш корреспондент Амир Сабиров. И прямо сейчас в своем обзоре о нем расскажет. Всем привет! С вами Амир Сабиров. Сезон в российской премьер-лиги завершен, и самый яркий драматичный матч казанского рубина состоялся в последнем туре. В гости приехал прямой конкурент в борьбе за выживание Уфа. Расклады перематчем были предельно просты. Кто проиграет, тот отправляется в ФНЛ. 25 тысяч болельщиков собрались на Акбар с арене, чтобы поддержать свою команду в главный момент сезона. Уфа в начале первого тайма смотрела с лучших хозяев. Были моменты у Агаларова и Кабутова. Но счет у Фимца не открыли. На 37-й минуте после продолжительной атаки Рубин заработал пенальти. Судья Иванов после просмотра ВАР назначил 11-метровый за игру рукой капитана гостей. Виталий Лисакович уверенно реализовал свой шанс и вывел казанцев вперед. 1-0. Уже в начале второго тайма у финцев в хорошей комбинации сравняли счет. Вячеслав Кротов отдал на Владислава Камилова и тот в одно касание переправил мяч в ворота. 1-1. После забитого гола Уфа перехватила инициативу и могла забивать еще и еще. Но Никита Медведев выручал свою команду. Игра шла к ничье, которая по результатам других матчей устраивала казанцев и спасала их от прямого вылета. Но на 90-й минуте перевернулось все с ног на голову для Казани. Дилан Ортис вышел 1 на 1 с вратарем и забил такой важный для своей команды гол. 1-2 и Рубину срочно нужно было забивать. Целых 11 дополнительных минут сыграли команды. В них было все. Попадание в штангу, драка фанатов на поле, стычки футболистов и самый эмоциональный момент игры – еще одно пенальти в Уфы. Иванов второй раз пошел смотреть видео повтор и указал на 11 метров за фол на Тальби. Лисакович опять подошел к точке и не реализовал свой шанс. 1-2. Уфа героически вырывает победу в гостях и отправляет в Казань в ФНЛ. Катастрофически заканчивается этот сезон для Рубина. Никто не мог представить вылет казанского клуба из премьер-лиги. Но факт остается фактом. Антирекордные 29 очков и 15 место в чемпионате. Впервые за 19 лет выступления в высшем дивизионе Рубин его покидает. Генеральный директор Рустем Сайманов уже сказал, что Леонид Слуцкий остается на посту главного тренера Рубиновых. И уже в следующем сезоне казанская команда сделает все возможное и невозможное для возвращения в элитный дивизион. Ну что же, вот на такой не очень позитивной ноте я с вами прощаюсь. Будем и дальше следить за Рубином и надеяться на лучшее. С вами был Амир Сабиров, пока-пока! Переходим к студенческим темам. Завершается спартакиада вузов Республики Татарстан и заключительным видом этого сезона стала легкая атлетика. Несмотря на проливной дождь, который был в момент проведения соревнований, спортсмены все равно вышли на манеж центрального стадиона и разыграли между собой комплекты наград. Вместе со спортсменами на центральном также был наш корреспондент Рустам Габасов и далее подробнее о ходе мероприятия, о ходе события в его репортаже. С 18 по 19 мая в Центральном стадионе прошли соревнования по легкой атлетике среди студентов вузов Республики Татарстан. Спортсмены выясняли, кто из них быстрее, выше, сильнее. В соревнованиях были представлены такие виды, как бег, толкание ядра, метание диска и копья, прыжки в длину и высоту, бег с препятствиями, бег с барьерами и командная эстафета. Быстрее всех оказались спортсмены из Полворского университета спорта. Среди девушек золотые медали в копилку своей команды принесли Ульяна Серова на дистанции 200 метров, Юлия Низамудинова 5000 метров, а на дистанции 800 метров Павловский университет забрал себе весь пьедестал. Лучший результат толкания ядра среди девушек показал Светлана Морозова из КГУ. Она смогла толкнуть ядро на 12,21 метра и стать победителем в этой дисциплине. В общем, на зачете лучше выступил Павловский государственный университет спорта и туризма. Они показали лучшие результаты в таких дисциплинах, как бег, метание диска, командная эстафета и прыжки в длину. Сборная Казанского федерального университета хорошо проявила себя в метании копья, но расположилась в командном рейтинге на четвертом месте. Рустам Габасов и Грозеров ⁇ Неделя спорта. Финал сезона состоялся и в ВССК РФ. С 19 по 23 мая Ассоциация студенческих спортивных клубов России в Казани проводила свой суперфинал, куда и отобрались также казанские юлбарсы из Казанского федерального университета. На протяжении всего фестиваля Ева Семянова следила за игрой Казанского федерального университета в каждом практически виде спорта и прямо сейчас расскажет все самое интересное. Прям вести с полей. Смотрим. С 19 по 23 мая в Казани прошел пятый юбилейный всероссийский фестиваль студенческого спорта АССК-фест. АССК-фест – главное событие в сфере массового студенческого спорта, которое собрало более 2,5 тысяч участников со всей страны. Открытие прошло на площадке аллеи флагов деревни Нерсиады. Настроение -во каково? Во, каково? Во, настроение каково, Во. да. В принципе, пока все идет отлично. Мы в ожидании начала открытия фестиваля. На протяжении всех дней для участников феста работала фан-зона. Отличный настрой! Нам все нравится. Готовы выступать. Все отлично. Настрой боевой. Дела отлично. Настрой. Просто пушка. Готовы выигрывать. Здесь каждый мог поучаствовать в мастер-классах, различных турнирах и так далее. Первый день для всех желающих проводился забег АССК России. Участники и гости феста пробежали дистанцию в 5 километров. Победители получили яркие медали. Два следующих дня для гостей стали непростыми. С самого утра ребята демонстрировали свои навыки в таких видах спорта, как футбол, баскетбол, волейбол, шахматы, настольный теннис и так далее. Организаторами этого мероприятия стали Общероссийская молодежная общественная организация Ассоциация студенческих спортов клубов России, Министерство спорта Российской Федерации, Министерство Спорта Республики Татарстан и другие. Также для участников феста были проведены встречи с известными гостями: такими как Владимир Волошин, спортивный предприниматель, российский лыжник Александр Легков, и с баскетболистом, тренером, а также актером фильма Движение вверх Александром Рипаловым. Но, конечно, главным событием всего фестиваля являются спортивные матчи. Казанские юлбарсы были представлены во всех спортивных дисциплинах. Футбольная сборная Казанского федерального университета не смогла проявить себя достойной и выйти из группы. Аналогичная ситуация сложилась и у мужской, и у женской сборной по волейболу. Хорошо выступить удалось лишь баскетболистам. Им удалось дойти до полуфинала, где, к сожалению, их не ждал успех. Далее в матче за третье место сборная Казанского университета встречалась со сборной Белгородского государственного национального исследовательского университета. С первых секунд Белгородский университет активно атаковал, что принесло свой результат 6-0 за первую минуту матча. Однако КФУ сумел сократить отрыв до 3-0 очков. Но Белгородский государственный университет продолжал забрасывать один мяч за одним в корзину. К финалу встречи отрыв был двукратным – 15-7 в пользу Белгородского государственного университета. Таким образом, белгородцы забрали себе бронзовые медали, а федералы расположились на четвертом месте. Нашим спортсменам не удалось завоевать ни одной медали в игровых дисциплинах. Закончился СССР-фест награждением победителей, а также ярким концертом и выступлением группы НЛО. Ева Семянова, Матвей Туваев, Рустам Габаров. Басов Неделя спорта. Продолжаем подводить итоги чемпионата ССК России суперфинала. И у нас в студии появляется председатель студенческого спортивного клуба Казанский барс Никита Ликачев. Никита, привет! Ну что ж, завершился сезон в АСК. Давай подводить итоги. Добрый вечер, Роман. Долго, кстати, у вас не появлялся. Но если говорить кратко, мы традиционно в многих видах спорта ходили в топ-2 чемпионата, где-то не хватило, но в целом можно оценить именно этот суперфинал как довольно положительный, потому что и личные, и командные награды, я думаю, что подвели мы наших болельщиков, так скажем. Угу. Ну, по командным видам спорта больше вопросов возникает, футбол, волейбол, обе команды баскетбол женский из групп не вышли, где-то в группах вообще последнее место, хотя по предыдущим сезонам СССР, когда это было и в Краснодарском крае, и у нас здесь в Казани, в других местах и не проводилось, были выше. Что в этом году случилось? Хотя вроде бы вот по футболу, например, состав, ну, примерно по силе тот же, который был представлен в прошлом году. Так, ну, начну, наверное, с не с футбола, футбол, наверное, завершу. Угу. Смотри, нас преследовал какой-то злой урок буквально почти во всем. То есть очень многие даже говорили, что сама Казань уже недружелюбно относится к самому суперфиналу. Была погода просто потрясающая, даже град пошел в один день. То есть, mm -hmm. А чтобы ты понимал, стритбол, например, играет на улице, да, и сам понимаешь, что там мокро на асфальте, очень скользко и так далее. Нас действительно сгубила травма в самой первой игре девочки, которую который причем подозрения на очень серьезную травму. И даже не за счет того, что мы были слабее. На мой взгляд, там, соперники в группе и даже в первой игре, которая там равна до травмы шла, мы спокойно могли выходить из группы, спокойно доходить, там, тоже в тройку, в четверку спокойно заходить. Но э, сам понимаешь, когда команда состоит из четырех человек, трое, во-первых, без замен, во-вторых, это морально очень сильно давит, когда там твоего партнера как бы увозят, да, с места игр. Поэтому... В принципе, результат закономерен с точки зрения событий, которые произошли. Мужской баскетбол, парни действительно молодцы, могли и за тройку зацепиться. Но вот играли матч как раз за бронзовые награды, чуть-чуть не хватило. Я считаю, что уровень конкуренции был в стритболе вообще. Об этом, на этом чемпионате все отмечали по всем видам спорта. Даже те, кто выиграли, это, ну, естественно, у них чуть позже говорили, что в разы вырос уровень сопротивления команд. И ну, мы уже прекрасно знаем, что, например, у нас формат проведения чемпионата, мы чемпионат делаем как спортивный праздник, чтобы все поиграли, у нас команды разные. Другие университеты по-другому делают. Когда у тебя маленький вуз, и тебе не надо много команд собирать, тебе достаточно просто собрать сборную, ну, которая просто приедет и будет всех выиграть, Поэтому вот так. И заметь, да, помимо там Альянса Мира, который просто один из самых крупных вузов, который участвует, в основном то в призах маленькие вузы как раз-таки, mm. вот, которые и как раз, соответственно, побеждают. Вот, в волейболе ситуация почти точно такая же. мужском у нас первый матч закончился техническим поражением, потому что игрок получил травму, Кирим Гюл, который вообще один из лидеров в принципе сборной КФУ, да, получил травму и получилось так, что там, насколько я знаю, по правилам Либера на полевого время игры менять нельзя, а у нас было всего 7 игроков, поэтому матч не мог быть продолжен. Техническое поражение нам второй матч шли на зря, на зря не хватило, не вышли из группы. Вот, а футбол, футбол там были проблемы командного характера. Ребята не собрались, кто-то подвел, не пришел, причем это стало известно в последние дни. И ребята тоже играли без замен. В у Кости Касанцеву пришлось играть в поле, а Максиму и его из-за того, что он был после травмы, пришлось играть в воротах. В общем, тоже не хватило чуть-чуть. То есть за счет того, что там две команды в конце сыграли ничью, наши не вышли, хотя могли. Просто неудача. Я думаю, что... Ну, на, на третьем месте футболисты у нас остановились. Там вот как раз-таки вот, если бы не та ничья, например, а победа, можно было бы за двойку лучшую зацепиться. А о планах на следующий сезон. Может, они уже есть. Как проведете в межсезонье? Что собираетесь делать? Такая затравочка на новый сезон. Я думаю, что главной для нас целью будет, действительно, это был наш самый сложный год во всем, и в спорте, в плане выступлений сборных везде, и в организации, и в смене актива. Я думаю, что в первую очередь из тех людей, кто был у нас в этом году, из молодых, собрать костяк, который поведет уже за собой следующее поколение первокурсников. Закрепить какие-то позиции в плане должностей, потому что у нас многие поуходили, нам нужно очень многие позиции закрывать. И третье, мы сделали очень много ошибок в проведении чемпионата ССК в этом году, в работе со сборными, в менеджменте. Надо это исправлять. Мы тут очень схожи с Рубином, мы очень много сил на медику потратили, но... В принципе, у нас были процессы, да, которые проседали, и поэтому мы их исправим И, я на самом главный момент, мы каждый год собираемся начать чемпионат ССК как можно раньше И в этом году я считаю, что надо его начать как можно раньше И где-то в октябре, в ноябре стартануть, чтобы все получилось И было что-то еще более классное, более яркое и крутое ну, в ваших начинаниях и, по, и всему остальному можем пожелать только успехов и всегда готовы что прийти к вам на помощь. Спасибо, Никит, тебе за то, что пришел. Спасибо за сезон увлекательнейший получился. ССК Кубок Университета, очень много мероприятий мы отработали совместно с вами с казанскими илбарсами. Хорошего межсезонья и отдыха. Готовьтесь. Спасибо.